как выбрать пост для продвижения в Instagram, какой выбрать пост э, для продвижения через кнопку «Продвигать» внутри Instagram. Если вы хотите продвигаться внутри Instagram а качественно и не сливать деньги в пустую, то смотрите это видео до конца, потому что сегодня я вам расскажу, какие посты выбирать для более эффективного продвижения внутри Instagram. Привет, я Елена, я из Латвии, и я приветствую вас на моем YouTube-канале, на котором мы говорим про маркетинг, про рекламу, про продвижение вашего личного бренда или вашего бизнеса в социальных сетях. Если эти темы вам полезны, то обязательно подписывайтесь на мой канал, а мы с вами начинаем. Итак, что вам нужно знать в отношении а, правильного использования кнопки продвигать? Движение постов работает только на бизнес-профилях. Я вам далее в видео покажу, каким образом вы можете перевести или проверить, переведен ли ваш профиль в бизнес-профиль. А, следующий момент, который вам нужно знать, а, не все посты эффективно продвигать через кнопку «Продвигать» внутри Инстаграма. Какие посты следует использовать для продвижения? Во-первых, если эта публикация уже создана какое-то время назад и у вас есть какая-то либо статистика, то выбирайте те посты, которые набрали уже достаточное количество сохранений, репостов, комментариев. То есть это будут те посты, которые более актуальны для вашей аудитории, с которыми они взаимодействуют максимальное количество раз. Если же это новый пост, то вам нужно будет оценивать пост, насколько он эффективен будет, предположительно, для продвижения внутри инстаграма об этом скажу чуть позже если ваша цель через данное продвижение набор подписчиков то пожалуйста убедитесь в том что этот пост максимально говорящий. И в нем есть а, вся информация для того, чтобы человек принял решение подписываться на него или нет. Да, все-таки тот пост, который вы планируете продвигать, и пост, написанный для вашей целевой аудитории в ленту, немножко будут отличаться, потому что посты, которые вы пишете просто для своей целевой аудитории, они более понятные, они такие привычные, потому что а, они рассчитаны на, на тех, кто на вас уже подписан. И, и понятное дело, что а, добавление такого текста, как, например, подпишитесь для того, чтобы узнать ну, больше информации будет не очень уместно. Но если вы задумываетесь о том, что э, данный пост вы хотите потом продвигать, то это можно сделать и заранее, или можете какой лайфхак использовать. Можете можете залить в вашу ленту пост а, с обычным содержанием. А, пусть он какое-то время у вас будет в ленте, пусть ваши все подписчики его уже, а, скажем так, от лайкают, откомментируют, увидят его, и уже впоследствии вы можете а, внести какие-то корректировки для той аудитории, которая будет видеть вас первый раз. И там уже а, вписать текстом, там, там подпишитесь на меня для каких-то, если хотите, больше быть в теме, например, что-то такое. И уже это не будет выглядеть а, максимально непонятно для вашей аудитории, это будет читать этот пост. Что хочу сказать, что когда вы начнете продвигать пост, коррекции вносить в пост нельзя будет. Поэтому об этом нужно задуматься заранее. Да? То есть вы можете подготовить этот пост изначально, впустить его в продвижение, а потом, когда продвижение поста закончится, его можно откорректировать назад, то есть убирать какие-то фразы, это в целом можно делать, об этом это не запрещено, редактировать посты можно, их только нельзя редактировать в тот момент, когда идет это продвижение, но если у вас продвижение, там, например, на 5 дней, вы его открутили и потом уже опять можете поменять или не менять, в зависимости от того, какие у вас там цели и что вы хотите. Какие посты? не нужно продвигать. сто процентов не продвигайте посты, в которых очень, лич, очень много вашей личной информации, в которых вы делитесь со своей аудиторией о том, кто вы, что вы, где вы рассказываете какие-то свои истории, возможно, личные. Да? Почему? Потому что эти посты, они рассчитаны на вашу целевую аудиторию, на тех, кто вас знает. А абсолютно холодная аудитория, которая с вами не, взаимодействует, не взаимодействовала до сих пор, будет неинтересно читать о вас, потому что любой человек, в первую очередь, эгоист, и ему интерес с позиции, что мне с этого. Когда вы продвигаете пост, в котором рассказываете про себя, про вас никто и так не знает, и вы еще что-то личное рассказываете. Это вообще абсолютно неинтересно. Поэтому, пожалуйста, избегайте Продвижение личных постов. Это может иметь очень мало эффекта. И не продвигайте посты, в которых непонятно вообще о чем речь. То есть если какой-то может быть, знаете, там пост, в котором вы пишете «Доброе утро!» «Мои друзья!» да, и что-то такое. То есть не, не несущий никакой информационной нагрузки. То есть в, про, прочитав ваш пост, должно быть максимально понятно, чего вы хотите. То есть если вы даете какую-то пользу, а скорее всего вы должны давать в продвижение в посте пользу, Чтобы человек прочитал и подумал, о, какой э, полезный блог. На самом деле надо на него подписаться. Или если вы же вы в своем посте что-то продаете, то человек, прочитав этот пост, должен подумать, о, насколько мне это полезно, возьму и куплю. Вот такие вот мысли должны быть у человека после того, как он прочитает ваш пост. Если после, вашего, после прочтения вашего поста остается на, на самом деле больше вопросов, чем ответов, то э, сразу скажу, что этот пост будет неэффективен в продвижении. Я сейчас расскажу, какие есть «за» продвижение постов внутри Инстаграма. Первый пункт вам не нужно знать настройки технические рекламного кабинета. То есть это такая так называемая настройка рекламы на минималках. То есть вы просто нажимаете кнопку продвигать, выбираете там три пункта каких-то, выбираете аудиторию и интересы, выбираете бюджет и нажимая кнопку продвигать, все вы уже как будто бы настроили рекламу. То есть это самый большой плюс, что не нужно разбираться в технических настройках. Второй плюс на цели вовлеченность в рекламном кабинете вы не можете продвигать посты с кольцевой галереей Нет таких технических возможностей. Можно продвигать только посты с одной картинкой или с видео. Так вот, а через кнопку «Продвигать» это можно делать. И это такое, на самом деле, большое преимущество кнопки «Продвигать» в отношении э, в настройке рекламы через рекламный кабинет. И в третьем пункт, который я считаю хорошим, это оптимизационный момент, потому как ранее в прошлом году еще кнопка «Продвигать» работала очень корявенько, потому что оптимизация стояла под кнопку на вовлеченность. Что это значит? Вы получали, скорее всего, лайки на публикации, какие-то, возможно, тоже репосты, комментарии, но вы не получали подписок или каких-то таких целевых действий. Да? Сейчас же оптимизация кнопки продвигать, стоит сразу же на цель трафика. А это значит, что люди будут с большей вероятностью переходить в ваш профиль, а значит и подписываться на ваш профиль, нежели чем писать комментарии или просто лайкать ваши посты, как это было ранее. Но есть и против продвижения рекламы через кнопку «Продвигать», потому что в первую очередь вы не тестируете. В рекламном кабинете у вас есть возможность на одном рекламном бюджете протестировать два или более рекламных макетов. Когда вы нажимаете кнопку «Продвигать», вы грубо говоря тестируете один рекламный макет, следовательно, ваш пост. А это значит, что вы не очень эффективно используете свой рекламный бюджет, и это большой минус. Второй большой минус ограниченные настройки. Через рекламный кабинет у вас есть на данный момент 11 рекламных целей. Когда вы продвигаете пост через кнопку «Продвигать», у вас есть возможность выбрать только три рекламные цели. Переход в ваш профиль, это переход на ваш сайт или переход в мессенджер. Все. То есть ограниченный функционал. И третий минус против настройки рекламы через кнопку – это Нету всех интересов, то есть через рекламный кабинет не подгружаются абсолютно все интересы, которые доступны в рекламном кабинете. И более того, в рекламном кабинете при наборе одного из интересов, при нажатии кнопочки «Рекомендации» сразу же видно, какие есть смежные интересы, которые вы можете использовать. Через, рек... через кнопку «Продвигать» у вас этой функции нету, и вам нужно в руками абсолютно все интересы прописать и это такой минус. Но а, я вам так скажу, если вы хотите просто попробовать рекламу, рекламу а, то, пожалуйста, вы можете использовать данные настройки, и это в целом может привести а, к результату. А, сейчас мы с вами перенесемся в мой телефон, и я вам покажу, как пошагово настроить рекламу в Instagram, и еще покажу, каким образом вы можете проверить, перейдем ли ваш профиль в Instagram в бизнес или нет. Для того, чтобы перевести бизнес-профиль и проверить, переведен ли ваш профиль в бизнес, мы Заходим вот в эти три полосочки справа сверху, заходим в «Настройки», заходим в «Аккаунт» и прокручиваем ниже. Здесь есть «Сменить тип аккаунта». При нажатии на «Сменить тип аккаунта» будет переключиться на личный аккаунт или переключиться на бизнес-аккаунт. То есть в данном случае у меня уже бизнес-аккаунт, я, я ничего не меняю здесь. Но если что, вы здесь можете это сделать. И еще я вам хочу показать, каким образом можно проверить, к какому рекламному кабинету или к какому рекламному аккаунту привязан ваш Инстаграм-профиль. Мы опять-таки находимся в «Настройках», заходим в «Платежи за продвижение», способ оплаты, и вот здесь вот сверху у вас есть возможность перейти в профиль и посмотреть, к какому рекламному кабинету у вас э, привязан профиль, если что, вот здесь вот его просто поменять. Вот таким вот образом вы это можете сделать. Кстати, здесь тоже видно лимит затрат аккаунт да, вы потом э, в видео, я вам покажу, на что это влияет, но здесь, если что, вы можете сбросить, вот таким вот образом сбросить эту э, сумму затрат. Точно так же это делается в рекламном кабинете. И теперь переходим к продвижению поста через кнопку. Я перехожу в свой профиль, и я на самом деле хочу продвинуть вот этот пост. Что мы делаем? Мы нажимаем кнопочку «Продвигать публикацию». Uh, и здесь у вас есть возможность uh, выбора только трех рекламных целей. И это такой, помните, я говорила, один из минусов, потому что в рекламном кабинете их 11, и здесь у вас uh, есть только три uh, посещения профиля, то есть это прямая ссылка на ваш инстаграм-профиль. Uh, больше посещения сайта вы можете вести прямой ссылкой на ваш сайт. Uh, Но, ну, единственное, подумайте, насколько это целесообразно, вести из инстаграма на ваш сайт. Да, или больше сообщений, если вы уверены, что ваш пост. Uh, составлен так, что человек точно вам напишет сообщение. В данном случае я буду использовать первый вариант больше посещения профиля. И нажимаем «Далее». Здесь у нас, видите, автоматом подгружается автоматически. Автоматически аудитория это та, которая будет похожа максимально на тех людей, которые подписаны на ваш инстаграм профиль. То есть если у вас чистая аудитория в профиле, которая, которую вы набирали там таргетом или рекламой а, у блогеров или еще какими-либо быстрыми инструментами, да, не гивами, то вы можете, эту, то можете автоматически использовать за аудиторию, потому что Facebook тогда будет искать аудиторию людей, которые максимально похожи на ваших подписчиков. Но если вы хоть раз а, использовали какой-то гив или какие-то чаты активности для продвижения своего профиля, то автоматическую аудиторию мы не используем. Или же, если вы просто хотите попробовать какие-то отдельные интересы, то вы можете здесь прокрутить ниже, и здесь видно те аудитории, которые у меня созданы внутри Инстаграма, да, они будут видны внутри вашего рекламного кабинета, там, где ауди... в разделе аудитории есть эти аудитории с пометочкой создано в Инстаграм. Да, или же мы здесь создаем свою аудиторию ручками. Вначале мы пишем название аудитории. Здесь я пишу просто тест. Местоположение пишем. Я всегда использую Латвия, потому что меня интересуют только латвийские подписчики, да. И вот смотрите, сверху здесь прогнозируемый размер аудитории. Он вам говорит, как бы, насколько подходящая эта аудитория. И здесь он, видите, сейчас пишет 1,1, слишком широкая аудитория, но ничего страшного, готово. И мы используем какие-то интересы. Блогер по-английски видите, я написала только что по-русски. Блогер и не подгрузилась. А, имейте в виду, что в, Фейс... в Инстаграме интересов намного меньше, чем внутри самого рекламного кабинета. Поэтому это имеется в виду, если вы хотите пользоваться всеми а, интересами, то, конечно, настраивайте рекламу через Инстаграм, через а, Facebook. А, блогер, фэшн-блогер. А что могу вам сразу сказать? что вы можете писать эти интересы как на русском языке, так и на английском. Разные интересы в Facebook подсвечиваются по-разному. То есть, если вы написали на русском языке, и у вас не подсветился интерес, попробуйте его перевести на английский язык, можете еще попробовать там, написать с большой буквы первое слово, а, каким-то образом поиграетесь. Да? Если вы ищете какое-то словосочетание, то, возможно, вам нужно попробовать какие-то слова из этого словосочетания. То есть, если такое словосочетание есть, в Facebook его подкр... под... подгрузит это слово. Это имейте в виду. И последнее, что мы здесь должны а, использовать, это а, пол, и воз, и пол и возраст. А, я выбираю только женщин. И а, вот, вот такой вот, например. Ну, ладно, с 21 до 55. А, вот видите, как сильно порезалась эта аудитория. Ладно, давайте мужчин тоже оставим, пусть будет. Нажимаем «Готово». А, здесь тоже пишем «Готово». А, и... Вот он пишет вам, что э, вот этот тест да, мы будем использовать. И нажимаем далее. И вот здесь он, э, сейчас новая такая фишка, которую сейчас только недавно... Э, инстаграм начал вводить раньше здесь было сразу же бюджет можно было руками вводить а сейчас он здесь предлагает там 1 евро 4 евро 9 евро что значит эта красная надпись которую вы сейчас видите это превышает ограничение установленное вами в ДС менеджер что это значит это значит что в вашем личном рекламном кабинете в данном случае мой личный рекламный кабинет привязан к моему Инстаграм профилю стоит лимит затрат которые я могу использовать и сумма на данный момент превышает это потому что смотрите 4 на 6 это 24 плюс у меня сейчас идет реклама на какой-то бюджет следовательно фейсбук мне говорит что я не могу на данный момент на вот эти установки настроить рекламу потому что они будут превышать тот бюджет который у меня изначально выставлен в рекламном кабинете вот что нужно можно сделать первый вариант вы можете зайти в таком случае ваш рекламный кабинет, поменять эти лимиты, или же сейчас мы можем, например, здесь, видите, когда я начала менять количество дней, и вот эта надпись меняется, вот это мы можем сделать. Вы можете, например, указать свою сумму, можете, например, поиграться, например, 3 евро в день поставить, да, и вот видите, если вы крутите 3 евро в день 6 дней, то опять-таки появляется эта надпись. А в 5, 5 дней уже не будет. Поэтому вот таким образом вы можете поиграться с этими настройками, и тогда эта надпись пропадает. Но в целом вы можете зайти в рекламный кабинет и поменять эти лимиты, и тогда а, вам в этой надписи больше не будет. Нажимаем «Далее», и все, в принципе, он а, как бы показывает, с какой карты снимется. А, и еще раз все вы проверяете, нажимаете кнопочку «Продвигать» публикацию. Вот, отличный результат, окей. Okay. Еще раз хочу вам напомнить, что правильно выбирайте посты для продвижения в социальных сетях. Надеюсь, это видео вам было полезно. А теперь вы знаете, какие посты можно продвигать, какие не стоит продвигать, каким образом можете настроить аудитории, и чтобы сделать все для того, чтобы ваша реклама через кнопку «Продвигать» была максимально эффективная. Если вам это видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Давайте продвигать мой YouTube-канал чтобы он был полезен и развивался. А если вы живете в Латвии, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой инстаграм-канал. Ссылочка на мой инстаграм будет внизу в описании. И, а также, если вы из Латвии, то, пожалуйста, у вас есть последняя возможность записаться на мой а, практический курс а, по таргетированной рекламе, курс рассчитанной для а, настройки рекламы на маленьких аудиториях, таких как Латвия, там, где в рекламном кабинете меньше 2 миллионов человек. А, если вы живете в Латвии или живете в какой-то европейской стране с небольшой, небольшой аудиторией, то вам этот курс подойдет. Ссылочка на курс тоже будет в описании, и как его забронировать тоже будет в описании. Пожалуйста, переходите. А мы с вами встретимся а, в следующем видео на следующей неделе.